Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус-Целитель». Станьте учениками. Важно слушать не просто ради слушания, а с целью применить это в своей повседневной жизни. Библия говорит, что исполняющий благословен. Нам нужно быть исполнителями слова. Так что возьмите свою Библию, блокнот, бумагу, ручку и учитесь вместе с нами. Господь сказал мне учить об обновленном уме. То, что мы допускаем в свои мысли, проявляется в нашей жизни. И нам обязательно нужно дисциплинировать свою умственную жизнь, обновлять свой ум Словом Божьим, потому что обновленный ум – это дисциплинированный ум, а дисциплинированный ум – это обновленный ум. И мы уже говорили в предыдущих эпизодах о том, что никто не может обновить ваш ум за вас. Как бы сильно мама с папой не любили вас, они не могут обновить ваш ум за вас. Как бы ваш пастор не любил вас, он не может обновить ваш ум за вас. То, как вы относитесь к Слову, определяет, что произойдет с вашей умственной жизнью. От того, какое место вы отводите Слову в своей жизни, зависит качество вашей умственной жизни. От того, ставите ли вы Слово на первое место. Что значит «ставить слово на первое место»? Ну, когда что-то появляется, ваша первая мысль, что слово говорит об этом? Что слово предписывает мне делать в подобных обстоятельствах? Мы можем тренировать себя ментально, мы можем натренировать свой ум говорить «минуточку», что говорит слово. Так поступает обновленный ум. Он в первую очередь думает о том, что говорит Бог. И если мои мысли противоречат тому, что говорит Бог, я меняюсь. Так часто люди хотят приспособить Слово к тому, как они мыслят. Но обновленный ум приспосабливается к тому, как думает Бог. И неважно, насколько сильно вы хотите, чтобы Бог думал, как вы, благословение в том, чтобы вы думали, как Бог. Нам так много принадлежит во Христе. Здоровье, процветание, победа – все это принадлежит нам во Христе. Но испытать это возможно, только обновляя свой ум словом. И позвольте сказать, чем больше мы обновляем ум, тем слаще становится жизнь. Аминь. И, зная правильный ответ, зная, что ответить обстоятельствам, зная Слово, Вызовы и противостояние встречать легче. Помню, в детстве, в классе примерно восьмом, я как-то выполняла домашнее задание по новому предмету, и я сказала маме, «Это так трудно!» Она ответила, «Это не трудно, ты просто этого еще не знаешь. Когда научишься, будет легко». Когда мы изучаем слово, Трудное становится легким. Зная ответ, вы не боитесь того, что ждет вас впереди. Знаете, в школе, если я не училась, не делала домашние задания, и наступало время контрольной, о, какой она была сложной. Но когда я училась и делала домашние задания, мне не о чем было волноваться. Контрольная была легкой. Почему? Все дело в том, знаете ли вы ответ или нет. Слово – это ответ. И чем больше мы знаем ответ, тем проще выглядят обстоятельства. Да и жизнь становится слаще. Знаете, мы с мужем прожили в браке чуть меньше 30 лет, прежде чем он ушел домой к Господу. И вот что я вам скажу. Наш брак был раем на земле, потому что мы оба обновляли свой ум. «Была воля Божья, чтобы мы поженились. Это был план Божий, но не это делало жизнь сладкой». Можно знать волю Божью, но не поступать правильно, не мыслить правильно. Знаете, когда Бог поместил Адама в сад, Бог поместил Адама в правильное место. Он был в правильном месте, но он поступил неправильно. В правильном месте. И тот же Бог, который поместил его туда, убрал его оттуда». Так что нужно не просто быть в воле Божьей, нужно совершать правильные дела в воле Божьей. А правильное дело — это обновлять свой ум, чтобы мыслить правильно. Трудности в семье возникают, когда люди не обновляют свой ум. И хотя они рождены свыше, и, вероятно, их брак, то, что они вместе — это Божий план, все равно нужно поступать правильно, все равно нужно мыслить правильно. А только обновленный ум будет мыслить правильно и поступать правильно. Поэтому так важно обновлять свой ум Словом Божьим. Обновление ума – это одна из профессий верующего на всю оставшуюся жизнь. Нам нужно постоянно обновлять свой ум все больше и больше и больше. Аминь. В предыдущих эпизодах мы рассматривали 2 Тимофею 1.7. «Ибо Бог не дал нам духа страха но силы и любви и здравого ума. Посмотрите на эти слова. Сила, любовь и здравый ум. Здравый ум – это то, чем Бог наделил нас. С нездравым умом Бог не имеет ничего общего. С умом, в котором беспокойство, страх, мучение и сомнения, Бог не имеет ничего общего. Это не то, что Он нам дал. Он дал нам здравый ум. Здравый ум принадлежит нам во Христе. Это часть нашего наследства. В расширенном переводе сказано, что Бог дал нам духа силы, и любви, и спокойного, уравновешенного ума, дисциплины и самообладания. Аминь. Такой ум Бог предназначил вам. И не соглашайтесь на меньшее. Не соглашайтесь с затравленным умом, с беспокойным умом, с умом, лишенным мира. Не соглашайтесь с этим. С чем вы миритесь, то у вас и будет. Решите, меня это не устраивает, я что-то с этим сделаю. Что? Я буду обновлять свой ум, я возьму Божьи мысли и сделаю их своими. Помню, у меня были некоторые физические проблемы со спиной. Это было лет, наверное, 35 назад, или около того. Я была новообращенной христианкой, а новообращенные довольно смело говорят с Богом. У меня были такие, я бы сказала, половинчатые попытки применить Слово. И я не получала полноценных результатов от Слова. Подходя к Слову в пол сердца, вы не получите полных результатов. Всем сердцем, подходя к Слову, вы получите полноценные результаты, так? И помни, я сказала Богу, «Почему бы тебе просто не взять и не исцелить меня?» Кто из вас понимает, что это глупость? И Бог сказал мне кое-что очень интересное. Он сказал, «Тебе недостаточно плохо, потому что если бы ты страдала достаточно сильно, ты бы что-то с этим сделала». Видите, я сказала, «Почему бы тебе не сделать с этим что-нибудь, Бог?» А Он сказал, «Если бы это было достаточно важно для тебя, ты бы что-то с этим сделала». Давайте не будем дожидаться, пока нам станет достаточно плохо, чтобы начать что-то делать. Давайте просто скажем, я хочу лучшего, что есть у Бога, и я сделаю что-то по этому поводу. Я хочу жить в мире. Я не буду ждать, пока мой ум сойдет с рельсов. Я хочу иметь дисциплинированный ум, и я не буду ждать, пока все развалится. Аминь. Желайте то, что предлагает Бог, достаточно сильно, чтобы сделать что-то, приложить полноценные усилия. Я знаю, что когда мы прилагаем все усилия к тому, что говорит Бог, ответов не приходится долго ждать. Долго ждать приходится, когда мы к этому подходим в полсердца. Небрежно. Просто мимоходом соглашаясь со Словом. Вместо того, чтобы от всего сердца приложить усилия в применении Слова. Прочитаем вместе Римлянам 12.1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Или, как сказано в другом переводе, это ваше духовное поклонение. То, как мы обращаемся со своими телами, это вид поклонения. Что мы позволяем своим телам делать, как мы позволяем Богу использовать наши тела, это поклонение Ему. И заметьте, тут нам сказано представить свои тела. Бог не станет делать что-то с вашим телом. Вы должны что-то сделать со своим телом. Мы распорядители своего тела. Мы позволяем чему-то происходить в нашем теле. Вы не можете сказать, «Бог допустил это». Нет, Бог этого не допускал. Мы распоряжаемся своим телом. Бог сделал что-то с нашим духом при рождении свыше. Он дал нам новый дух, и это произошло мгновенно. Но до конца жизни мы представляем свои тела Богу. А во втором стихе сказано об уме. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Итак, первый стих говорит нам что-то делать с телом. Второй стих говорит нам что-то делать с умом. Это привилегия не только ответственность, но и привилегия делать что-то с телом и умом. Многие люди в мире страдают именно потому, что они не знают, что делать с телом и умом. Их тела ввергают их в зависимость и рабство. А мы знаем, что делать с телом. Мы больше не подчиняем его дурным поступкам. Мы отвечаем тому, что пытается удержать нас в дурных привычках и рабстве. Мы отвечаем «нет» и подчиняем свое тело Богу, отдаем его в распоряжении Бога, а также мы обновляем свой ум Словом Божьим. Я говорила об этом в предыдущем эпизоде, и это так важно понять. Бог знает, что подчинение тела Ему и обновление ума Словом – это величайшая защита от дьявола. Однажды во время молитвы мне на сердце пришла одна женщина, и Бог показал мне, как молиться за нее. Я поняла, что в ее умственной жизни доминируют неправильные мысли, и я начала молиться за нее. В следующий раз, когда она была на служении, Дух Божий побудил меня служить ей. Я позвала ее и просто сказала, «Знаете, Бог положил вас мне на сердце, сказал мне молиться за вас». Я не сказала, что знаю, чем дьявол изводит ее ум. Я не сказала этого публично. В этом не было необходимости. Бог сказал мне это, чтобы я знала, как молиться более эффективно, а не для того, чтобы рассказывать об этом. Так что я просто сказала, «Позвольте рассказать вам, что я делала, когда мой ум был под атакой или обеспокоен. Позвольте мне сказать, что Слово говорит об этом». И я просто рассказала, как отвечать на неправильные мысли. Прямо там, на служении, я стояла и рассказывала ей, как отвечать на тревожные мысли, что с ними делать. Когда приходят неправильные мысли, отвечайте на них. Не прокручивайте их в уме, пытаясь разобраться. Не давайте им обосноваться в вашем уме. Говорите, отвечайте им, «Это не моя мысль, я отвергаю эту мысль». Библия говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Эта драгоценная женщина была новообращенной, и дьявол, пользуясь ее недостаточным знанием слова, доминировал в ее умственной жизни. Поэтому я стояла там минут десять и просто учила ее тому, что говорит слово. Я не возлагала на нее руки, я не молилась за нее. Я верю в возложение рук, я верю в молитву, но лучшее, что я могла ей дать, это знание Слова, которое говорит, что делать. После служения один человек сказал мне, «Разве ты не знаешь, что бес мучает ее ум?» Я сказала, «Да, я знаю это, конечно, знаю, но ты же не изгнала беса из нее». И я сказала, «Отвечая словом, она прогонит дьявола из своих мыслей». Дьявол не был в ее духе, но неправильные мысли проникли в ее ум, и она думала мыслями дьявола. Послушайте, дьявол хочет думать за вас. И если вы позволите ему, он будет это делать. Я знала, что она позволяет дьяволу думать за нее. Поэтому я стояла там и учила ее, как справляться с этими мыслями. Помощь заключалась не в изгнании беса, а в том, чтобы научить ее отвечать, в том, чтобы помочь ей обновить ум. Я не могла ответить дьяволу за нее. Что если бы на том служении я возложил на нее руки и приказала бесу убрать свои руки от ее ума? Как только бы она вышла за дверь, дьявол воспользовался бы ее незнанием и снова набросился на нее и изводил бы ее этими тревожными мыслями. Поэтому лучшее, что можно сделать, это самим научиться отвечать. Итак, обновленный ум соглашается с Богом, а необновленный ум спорит с Ним. Вот в чем разница. Когда Бог говорит вам что-то сделать, или вы видите что-то в слове и говорите, «Нет, я не могу этого сделать», это необновленный ум, если написано, «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Даятелем, тем, кто щедр в своем даянии, Бог говорит, что обеспечит все ваши нужды по богатству своему в славе Христом Иисусом. А к вам приходит мысль от врага о том, что вы потеряете свой дом, вам не хватит денег. Тогда необновленный ум спорит со Словом. «Ну, я знаю, что Слово говорит, что Бог обеспечит мои нужды, но у меня нет денег». Он спорит. Тренируясь спорить, вы преуспеете в спорах. Тренируясь же соглашаться, вы преуспеете в согласии. Обновленный ум соглашается с Богом. Независимо от обстоятельств, даже если кажется, что не хватит денег, я соглашаюсь с Богом, говорят, «Ты восполняешь все мои нужды». Вот что делает обновленный ум. Он соглашается с Богом, независимо от того, что говорят ему обстоятельства. А необновленный ум соглашается с обстоятельствами и спорит со словом, потому что верит обстоятельствам. Если вы рождены свыше, в вас есть вера. Она в вашем духе, она не в уме. Невозможно верить Богу умом. Богу верят сердцем. Богу верят духом. Вера Божья в вашем духе, а не в уме. Но... Хотя ум и не является тем местом, где находится вера, ум нужно привести в согласие с верой. Вера в вашем духе, и по мере обновления ума, ваш ум будет соглашаться с верой, которая в духе. Необновленный ум будет спорить с верой, которая в духе. В сердце вы говорите, «Я знаю, Бог даст мне это. Я знаю, что Бог обеспечит это». Допустим, вы верите о доме, и вы говорите, «Я знаю, что Бог даст мне дом». А необновленный ум говорит, «Но у тебя недостаточно денег». «Но ты не зарабатываешь достаточно денег». «Но откуда возьмется первый взнос?» «Но он постоянно находит причины, почему ничего не получится». Это необновленный ум. Обновленный ум в Слове находит причины, почему все получится. Я даю десятину, я жертвую, и поскольку я сеял семя, поскольку я верю Богу и я верю в Его Слово, оно исполнится. Аминь. Позаботьтесь о том, чтобы ум соглашался с верой, которая в сердце, а не спорил с ней. Когда ум обновлен, вера в сердце течет беспрепятственно, и вы получаете результаты. Но когда ум не обновлен, он мешает вере, которая в вашем духе течь. Он перекрывает вашу веру. Я вот что вам скажу. Мы все хотим быть с духовными гигантами. Что это значит? Быть крепкими, быть стойкими, духовно, а не только физически или финансово. Быть духовно сильными. А духовный гигант – это тот, чье сердце и ум в согласии. Когда ваше сердце соглашается со словом и ваш ум соглашается со словом, тогда вы добьетесь результатов. Важно понять вот что. Любой христианин, находящийся в рабстве, не находится в рабстве у дьявола. Он находится в рабстве у необновленного ума. Если же он обновит свой ум и согласится с Богом, для него не будет ничего недостижимого. Необновленный ум отговаривает вас от Божьих благословений, а обновленный ум своими словами прокладывает путь к этим благословениям, и они текут беспрепятственно. Откройте со мной, пожалуйста, 22 главу Иова. Иова 22, и я начну читать с 21 стиха в расширенном переводе. «Если у вас с собой Библия, читайте вместе с нами, это будет для вас благословением». Иова 22, 21. Здесь сказано «Познакомься же с Ним». А дальше написано «Согласись с Богом». Посмотрите, когда вы знакомы с Богом, вы с Ним соглашаетесь. Люди, не согласные с Богом, не знакомы с Ним как следует. Когда вы знакомы с Богом, вы соглашаетесь с Ним, потому что знаете, что Он прав. Если чему-то и нужно научиться в жизни, так это тому, что Бог всегда прав. Усвойте это раз и навсегда. Итак, тут написано «Познакомься с Богом». Заметьте, здесь не написано «Он познакомится с тобой». Написано «Ты познакомься с Ним». Он знает нас. Теперь суть в том, чтобы мы знали Его. «Познакомься же с Ним». Согласись с Богом. Можно узнать, насколько мы с Ним знакомы, потому насколько мы с Ним согласны. Познакомься же с Ним. Согласись с Богом. И в следующей фразе сказано, и покажи, что сообразуешься с Его волей. Что это значит? Как показать, что вы сообразуетесь с Его волей? Это значит выполнять ее, действовать. «Соглашаясь с Богом, вы действуете согласно тому, что Он говорит. Вы исполняете Слово». Итак, «Соглашайтесь с Богом и действуйте». Вот что значит этот стих. «Тот, кто знаком с Богом, согласен с Богом и исполняет Слово, сообразуется с Его волей». А далее сказано «И будешь в мире». Посмотрите. Многие не наслаждаются миром, который Иисус им дал, потому что спорят с Богом вместо того, чтобы соглашаться с Ним. Почему они спорят? Их ум не обновлен. Согласие проистекает из обновленного ума. Не пытайтесь заставить себя согласиться. Просто обновляйте свой ум. Просто обновляйте свой ум, и вы придете к согласию. Аминь. Итак, Познакомься же с Ним, согласись с Богом и покажи, что сообразуешься с Его волей. Другими словами, будь исполнителем Слова и будешь в мире. Через это, через что? Через согласие с Богом и исполнение Слова, ты преуспеешь и придет к тебе великое благо. Заметьте, великое благо придет. Вам не нужно будет за ним гнаться. Вам не нужно будет его добиваться, оно просто придет. Аминь. Когда вы согласны со Словом, когда вы мыслите так, как Слово, когда вы действуете в соответствии со Словом, это притягивает все хорошее. Благо приходит. Это созвучно с Матфея 6.33. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Просто придет, приложится вам, придет к вам. Как все это приходит? Когда вы обновляете свой ум Словом, соглашаетесь с Богом, поступаете по Слову, и вы в мире, тогда то, в чем вы нуждаетесь, появляется в вашей жизни. Часто люди заняты тем, что пытаются заполучить то, что им нужно от Бога. А надо заняться обновлением ума, приведением себя в согласие с Ним. Именно это притягивает все, что вам нужно. Почему? Ничто не препятствует потоку Божьих благ в вашей жизни и не сдерживает его, когда вы не спорите с Богом. Вы замечали? Послушайте, мы все это делали, мы все были упертыми, мы все спорили в разные периоды своего духовного развития. Но замечали ли вы? Бывает, Бог говорит вам о чем-то, а вы спорите с Ним внутренне. Возможно, даже не говорите об этом, но внутренне вы не согласны. Внутренне вы не согласны, и вы упираетесь и боретесь, но когда вы, наконец, сдаетесь и соглашаетесь, вы понимаете, «Боже мой, не соглашаться было труднее, чем подчиниться, легче просто повиноваться». Именно несогласие и споры с Богом мучили меня. Откуда вы это знаете, пастор Нэнси? Я сама так поступала. Помню, когда мы основали церковь «Всемирная жатва» в городе Мурието в Калифорнии в 1991 году. У моего мужа было разъездное служение, а я люблю путешествовать. И он сказал мне, «Ты пастор». Я ответила, «Я не пастор, Бог не говорил мне, что я пастор». Не то, что я против пасторства, я просто думала, что мне нужно ездить с ним. И вот, он сказал, «Ты пастор». Я сказала, «Я не пастор». И, конечно, я не молилась и не спрашивала Бога об этом, потому что не была открыта для того, чтобы услышать, что я пастор. Однако, поскольку муж разъезжал, я выполняла работу пастора. Я проводила все служения, вела прославление, делала объявления, призывала к пожертвованиям, передавала ведра, пела во время сбора, проповедовала, отпускала людей и прощалась с ними у дверей. Я делала это четыре года, четыре года, и все это время я говорила мужу, «Тебе нужно найти пастора для этой церкви, тебе нужно найти пастора». Почему? Потому что, хотя я выполняла функции пастора внутренней, я была не согласна. Я не признавала, что я пастор. И вот однажды мы были на конференции, и Бог заговорил со мной. Он сказал... «Любишь ли ты меня?» Послушайте, я должна была догадаться, к чему он клонит. Иисус ведь Петра спросил, «Любишь ли ты меня?» Итак, Иисус спросил, «Любишь ли ты меня?» И я ответила, «Ты знаешь, что люблю?» И он сказал, «Тогда паси овец моих, пастор». И я была ошеломлена. Я аж подпрыгнула. «Боже мой, я пастор!» Видите ли, я делала это четыре года, но не соглашалась. Что это было? Мой ум не был обновлен. Он не осознавал волю Божью, чтобы я была пастором. И Бог сказал мне, «На следующем служении я хочу, чтобы ты встала и объявила прихожанам, что ты пастор». И я подумала, «Боже мой, они будут шокированы, они будут ошеломлены, я потрясена, и они будут потрясены». Я вышла и сказала собранию, «Мне нужно сделать важное объявление». И я сделала объявление. Бог проговорил мне, что я пастор, а люди сидели и ждали, когда же я что-то объявлю. Почему? Потому что я была единственной, кто этого не знал. Почему? Потому что я спорила с этим. Видите ли, необновленный ум спорит с планом Божьим, со словом Божьим, с волей Божьей. Обновленный же ум соглашается, а соглашаясь, вы будете в мире, и придет к вам великое благо. Аминь. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Добро пожаловать! Я знаю, что все мы, и вы, и слушатели здесь, в студии, жаждем Слова. И я приглашаю вас стать учениками, потому что, став учениками, вы сможете лучше исполнять Слово. Так что возьмите Библию, блокнот, ручку и учитесь вместе с нами. Ведите записи. И верьте, что Бог будет говорить вам, может быть, даже то, что я не скажу. Потому что Дух Божий может говорить с вами, пока я проповедую Слово. Он направит Слово так, чтобы оно в точности ответило на вашу нужду. Мы верим Богу об ответах для вас. Об ответе на каждую вашу нужду. Потому что победа нам принадлежит. Бог побудил меня учить на тему ума. И это так важно, потому что ум есть у каждого из нас. Каждому нужно научиться умело обращаться со своей умственной жизнью. Итак, Бог побудил меня учить на эту тему. В предыдущих эпизодах мы ее начали, и продолжим сегодня и в последующих выпусках. Во Христе нам принадлежат все благословения Божьи. В Ефесянам 1.3 сказано... Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас. Он уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. А в моем любимом переводе сказано, что Бог уже благословил нас всем, чем наслаждаются сами небеса. Вот что Бог нам предлагает. Наслаждаться на земле тем, чем наслаждаются небеса. Аминь. Так что все Божьи благословения принадлежат нам. Здоровье, исцеление, процветание, мир, радость, победа. Все это принадлежит нам. Но не будем забывать, что еще нам принадлежит. Здравый ум. Это часть нашего наследия во Христе. Откройте со мной, пожалуйста, 2 Тимофею 1 главу. 2 Тимофею 1.7. Слово помогает нам мыслить правильно, а мысля правильно, мы верим правильно. Веря правильно, мы говорим правильно, а говоря правильно, мы поступаем правильно, и тогда мы получаем правильно. Часто люди думают, почему Бог не дает мне то, что мне нужно, а Он ждет, пока наше мышление придет в соответствии с тем, что нам нужно получить от Него. Итак, часто люди ждут чего-то от Бога, а Он ждет, чтобы мы пришли в соответствие с Его системой мышления. И я так благодарна за Его Слово, потому что Его Слово – это Его система мышления. Оно показывает нам мысли Бога. Оно и есть мысли Бога. И оно показывает нам, как мыслить. Чем больше мы думаем созвучно Богу, тем больше мы сотрудничаем с Ним. Чем меньше мы думаем, как Он, тем меньше мы способны получить то, что Он нам дал. Нам нужно войти в Его образ мышления, и именно это делает обновленный ум. Он откладывает свой человеческий, естественный, плотский образ мышления, чтобы перенять Божий высший образ мышления. И мысля правильно, мы можем двигаться и сотрудничать с Богом таким образом, чтобы легко и свободно получать все, что Он уже дал нам. Аминь. Посмотрим 2 Тимофею 1.7 в переводе короля Иакова. Ибо Бог не дал нам духа страха. Обратите внимание, Бог не работает ни с кем из своих детей на основании страха. Если что-то приносит страх в вашу жизнь, это не Бог. Бог так с вами не работает и не говорит. Когда возникает мысль страха, люди думают, «О, может быть, это Бог говорит со мной». Нет, Он не говорит с вами на основании страха. Бог не дал нам духа страха. Страх не Его слуга. И Он не использует дух страха. Заметьте, страх – это дух это не просто чувство, это не просто эмоция. Не поймите меня неправильно, страх вызывает чувство. Страх усиливает эмоции. Но страх – это дух. В сегодняшнем обществе сложилась трагическая ситуация. Многие люди сидят на лекарствах просто, чтобы функционировать они ходят по врачам и им выписывают всякие лекарства, просто чтобы они могли справиться с повседневной жизнью. Мы не призваны просто выживать. Мы призваны жить в победе. Мы не просто уживаемся со страхом и подавляем его. Мы его изгоняем. Аминь. Бог не планировал, чтобы мы просто выживали при помощи лекарств. Послушайте, я не против того, чтобы люди получали необходимую помощь. Суть не в этом. Я просто хочу сказать, что Бог не предназначил нам ум, который нужно лечить лекарствами. Он предлагает нам свое слово, которое вводит нас в здравый ум. Возрастая в слове, становясь искусными в применении слова к нашей умственной жизни, мы можем освободиться от того, что раньше нас тревожило. Мы можем жить с умом, свободным от тревоги. Послушайте, не поймите меня неправильно. К христианам неправильные мысли приходят. То, что вы христианин, не значит, что дьявол оставит вашу умственную жизнь в покое. Это арена дьявола. Он будет предпринимать всевозможные атаки на умственную жизнь. Но обновленный ум знает, как реагировать на неправильные мысли. Он знает, как отвечать на них и запрещать им входить в нашу умственную жизнь. Здравый ум не означает, что испытаний не приходят. Здравый ум означает, что мы знаем, что отвечать испытаниям. Мы знаем, что делать с неправильными мыслями. Итак, во втором Тимофею 1,7 сказано, «Ибо Бог не дал нам духа страха». Но далее сказано, что Он дал нам. Духа силы и любви и здравого ума. Знаете, чтобы ходить в любви, нужно использовать веру. Когда хочется отреагировать не по любви, нужно верою сказать, «Нет, любовь Божья во мне, и я позволю ей править мною. Я буду реагировать на основании любви, которая во мне». И сила Божья доступна нам, она принадлежит нам. Сила Божья – часть вооружения христианина, часть нашего благословения, но мы получаем доступ к ней верой. Также и для жизни в здравом уме нужна вера. Необходимо применять веру, чтобы иметь здравый ум, потому что враг приносит всевозможные мысли, пытаясь лишить нас здравости. Павел написал Тимофею, «Бог не дал нам духа страха». Павел наставлял Тимофея, потому что даже этому драгоценному мужу Божьему, путешествовавшему с Павлом и помогавшему ему, пришлось столкнуться с духом страха. И Павел учил его, «Бог не стоит за этим, это дух страха». Люди занимаются самолечением, пытаясь справиться с депрессией, подавленностью, паническими атаками, беспокойством. Все это очень реально, потому что исходит от врага, который ищет кого поглотить. Но все эти сомнения, беспокойства, тревоги, паника, страхи, которые люди пытаются вылечить лекарствами, исходят из духа страха. И научитесь, когда все это приходит, справляться с этим, используя веру, используя Слово Божье. Аминь. Не принимайте это. То, что это приходит вам на ум, не значит, что это пришло из вашего ума. Это очень важно понять. Часто люди думают, раз пришла мысль страха, значит, она пришла из моего ума. Знаете, Бог дал вам здравый ум. Страх не приходит из здравого ума. Мысли страха не приходят из здравого ума. Они приходят из внешнего источника, от врага. И страх приходит к вашему уму, а не из вашего ума. Если, конечно, вы не примете эту мысль и не сделаете ее частью своей умственной жизни, тогда духу страха даже не придется внушать ее, потому что ваша собственная умственная жизнь приняла ее и прокручивает. Нам необходимо обрести навыки. Вы скажете, «Пастор Нэнси, я принимаю лекарства в попытке справиться со своим умом». Послушайте, прямо сегодня просто начните использовать свою веру. «И что, мне нужно выбросить лекарства?» Делайте то, что Бог вам говорит. Но не обязательно выбрасывать лекарства, чтобы начать использовать веру. Аминь. Не отказ от лекарств или от помощи угоден Богу. Богу угодна вера. Знаете, можно отказаться от лекарств и при этом не использовать веру и не быть угодным Богу. Если вы принимаете лекарства и хотите от них отказаться, во-первых, начните применять веру. Питайте свою веру, взращивайте ее. И я гарантирую, Дух Божий поможет вам. Он укажет вам принимать или не принимать лекарства. Не отказ от лекарств или их прием угождает Богу или оскорбляет его. Вера угодна Богу. Аминь. Итак, первый шаг в том, чтобы просто начать питать свою веру и использовать ее. Вместо того, чтобы поддаваться страху, панике, тревоге, отвечайте им. Вы скажете, «Ну, пастор Нэнси, похоже, ничего не меняется». Неважно, продолжайте говорить. Я слышала очень интересный рассказ одного служителя, который показывал другую сторону служения. Он рассказывал о том, как он преподавал уроки исцеления. И каждый раз, когда он начинал учить людей, нуждающихся в исцелении, об их власти во Христе, учил их отвечать симптомам, отвечать боли, отвечать неправильным мыслям, пользоваться своей властью, внезапно у всех начинали усиливаться, увеличиваться симптомы. И людям, казалось бы, становилось хуже. Что это было? Дьявол пытался провести их и заставить их думать, что их власть не работает. Просто продолжайте использовать свою власть. Вам известна история Сидраха, Месаха и Авдинага. Царь Навуходоносор собрал всех начальников и народ. Он установил свое изображение... И сказал всем поклониться этому истукану. А Сидрах, Месах и Авдинага были в завете с Богом, и они были лидерами в этом народе. Их привезли туда рабами, обучили, дали им образование, и они стали лидерами в народе. Но они сказали, «Мы не поклонимся». И царь сказал, «Если не поклонитесь, будете брошены в печь, раскаленную огнем». А они сказали, «Мы все равно не поклонимся». И что же сделал царь? Он повелел разжечь печь сильнее. Заметьте, когда они стояли на своем, огонь не уменьшился, а увеличился. Симптомы, обстоятельства усилились. Почему? Потому что дьявол пытался спугнуть их с позиции власти. Но что они сделали? Им было не важно, что симптомы стали хуже, огонь стал жарче, мысли стали интенсивнее. Они просто были непоколебимы. Неправильное мышление пытается вас поколебать, отвратив от правильного мышления. Вот почему приходят тревожные мысли, мысли страха, сомнения, беспокойства. Они пытаются отвратить вас от правильного мышления. Дьявол использует окружающие обстоятельства, что-то, что вы можете почувствовать, увидеть, потрогать, в попытке изменить ваш образ мышления. Что же сделали Сидрах, Месах и Абдинага? Они сказали, мы все равно не поклонимся. Вы разожгли печь, молодцы, но нас это не изменит. Не позвольте обстоятельствам изменить вас. Не позвольте обстоятельствам изменить то, во что вы верите. Послушайте, вы верили, что вы исцелены до появления симптомов. Верьте, что вы исцелены после появления симптомов. В этом вся суть. Вы верили, что вам принадлежит мир до того, как пришли тревожные мысли. Верьте, что мир по-прежнему ваш, когда приходят тревожные мысли. Просто не меняйтесь. Не колеблитесь. Не отступайте. Не отступайте от слова. Не отступайте от того, что сказал Бог. И именно это произошло с Сидрахом, Месахом и Абдинаго. Они отказались колебаться. И знаете что? Они вошли в печь, которая была в семь раз жарче, чем когда-либо прежде. Что это значит? Как бы ни было жарко, Бог больше любого пекла. Избавление все еще им принадлежало. Знаете, позиция Сидраха, Месаха и Авдинага, их исповедание было настолько смелым, уверенным, твердым, что царь засомневался в мощности своей печи. Царь засомневался. А, что-то они так сильно уверены. Может, мне стоит сделать что-то по-другому? Всякий раз, когда дьявол усиливает давление, это он сомневается. А вы не сомневайтесь в Боге. Дьявол же сомневается в своей способности. Послушайте, ваша власть выше всего, что дьявол пытается сделать. Аминь. Итак, всякий раз... Когда тот служитель проводил занятия по исцелению, учил людей занимать свою позицию, использовать власть Слова, применять свою веру, симптомы у людей усиливались. Почему? Дьявол пытался их обмануть, отвратить их от истины, которую они только что услышали. Как написано, когда звучит Слово, дьявол тут же приходит, чтобы украсть его. Аминь. Почему? Почему? Он вор. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Ему нужно украсть у вас Слово, чтобы убить и погубить. Он не может убить и погубить, когда в вас есть Слово, когда ему не удается украсть у вас Слово. И потому приходят обстоятельства, приходит чувство, Все негативное усиливается. Не сомневайтесь в Боге. Не сомневайтесь в Слове, не сомневайтесь в своей власти, сомневайтесь в обстоятельствах. Это они меняются. Библия говорит, что Бог никогда не меняется. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Почему? Потому что тому, кто прав, не нужно меняться. Так? То, что меняется вокруг вас, не укоренено в правильной почве, и потому меняется. Укоренитесь в Слове, оно неизменно. И не позволяйте тому, что меняется вокруг вас, менять вас. Это просто. Но именно тут дьявол пытается нас запутать и заставить приспосабливаться к тому, что нас окружает, вместо того, чтобы стоять на своем и требовать, чтобы все вокруг нас пришло в соответствие с истиной Слова. Так что же делать? Просто держаться за Слово. Что сделали Сидрах, Месах и Абдинага, когда все стало в семь раз жарче? Они просто продолжали стоять на своем. Они даже не сказали ничего нового. Они не созвали молитвенное собрание, не начали поститься. Они просто держались того заявления, которое привело к усилению огня. Что привело к усилению огня? Мы не поклонимся. Мы не склонимся перед этим. Это заявление побудило царя разжечь печь в семь раз сильнее. Вы спросите, «Пастор Нэнси, когда выглядит, что все ухудшается, делать ли мне что-то еще?» Просто продолжайте делать то, что привело к ухудшению. Что привело к ухудшению? Ваше провозглашение веры, ваше стояние на слове, ваше правильное исповедание. Просто продолжайте исповедовать. И если вам нужно сделать что-то еще, следуйте за Духом Святым. Он поведет вас, направит вас. Но что случилось, когда Седрах, Месаха и Абдинага были брошены в печь, раскаленную огнем? Слово явилось. Иисус, Сын Божий, живое Слово явился. Аминь. И не было им никакого вреда. Исход был совсем другим, чем планировал враг. План был, конечно, мгновенно сжечь их. Мне так дорого, что те, кто ставит под сомнение достоверность этого чуда, не могут сказать, что печь не сработала, потому что воины Навуходоносора, бросавшие их в печь, сгорели, просто приблизившись к ней. Седрах, Мисах и Авдинага видели, как их стражи сгорели, но они не сомневались, что Бог сохранит их, и они не сгорели. Стражники сгорели, а Седрах, Мисах и Авдинага нет, и Навуходоносору пришлось понять, что-то тут не так, в том, что они говорят, что-то есть. Когда они упали в печь, он увидел, как они ходят в печи. Заметьте, они не перестали двигаться. Вера – это движение. Вера – это постоянное движение вперед. Они ходили посреди огня. Они просто упали и прижались к земле. Библия говорит, что они там ходили, и вид четвертого был подобен Сыну Божьему. Итак, мы видим стратегию врага. Когда у вас в устах правильные слова, он сомневается в том, чем он вас атакует. И поэтому обостряет ситуацию. Это и происходило с теми людьми, которые начинали занимать свою позицию власти, о которых рассказывал тот служитель. В Ефесянам 4,27 Павел пишет, «И не давайте место дьяволу». Заметьте, дьявол не может сам занять место в вас. Он не может занять место. Обстоятельства могут прийти против вашей жизни, но то, что они приходят, не означает, что они должны войти. Итак, Павел сказал, «И не давайте место дьяволу». То есть, дьявол может получить место в нас только если мы дадим ему место. Как мы даем ему место? Неправильно мысля, неправильно говоря, поступая в разрез со словом, прокручивая мысли врага в своем уме, принимая их как свои собственные. Вот что такое дать место дьяволу. Как дьявол получает место в вашей умственной жизни, когда вы слушаете его, слушаете его. Вы не можете помешать дьяволу говорить, но когда он начинает говорить, и вы начните говорить. Начните отвечать на основании Слова. Аминь. Аллилуйя. Бывает, когда Бог хочет служить кому-то, я чувствую помазание исцеления в своей руке, и только что оно наполнило мою руку. Поэтому я хочу прямо сейчас посвятить время тому, чтобы Бог мог служить вам Своей силой. Я обращаюсь к тем, чей ум продвергается атакам, к тем, кому казалось, что ваш ум вам больше не принадлежит. Я хочу, чтобы вы знали, Бог предназначил вам здравый ум, и Он по-прежнему вам принадлежит. Даже если вы открыли дверь для дьявола, вы можете закрыть дверь для дьявола. Возможно, вы приняли мысли, предложенные врагом. Мысли страха, беспокойства, сомнения, депрессии и давления. Но так же, как вы приняли их, вы можете избавиться от них. Как? Скажите, я отказываюсь от этой мысли, это не моя мысль, это не моя мысль. Дьявол, это твоя мысль, и я больше ее не принимаю. И затем скажите то, что говорит Слово. Аминь отвечайте на эти мысли Словом Божьим. Итак, я обращаюсь к тем, кто уже годами принимает лекарства. Как я уже говорила, следуйте за Богом в том, что с этим делать. Но сегодня используйте свою веру, завтра используйте свою веру, послезавтра используйте свою веру, постоянно используйте свою веру. Я молюсь за тех, кто зависим от лекарств. И я говорю этой зависимости, будьте разрушена во имя Иисуса. Полностью убери свои руки от них во имя Иисуса. Будьте свободны во имя Иисуса от зависимости, которая вас порабощала. Победа вам принадлежит. И не важно, как долго вы с чем-то боретесь, ваша победа от этого не перестает вам принадлежать. Знаете, женщина из пятой главы Марка страдала кровотечением, 12 лет, и заметьте, написано, что она много потерпела от многих врачей, врачи не были врагами, они пытались ей помочь, врачи не были плохими парнями, она обращалась к ним за помощью, но это не была та помощь, в которой она нуждалась, только и всего, иногда люди не могут вам помочь. И даже если люди в силах вам помочь, Божья помощь все равно вам доступна. Вам не нужно дожидаться, пока люди не в силах будут вам помочь. Обращайтесь к Богу за помощью каждый день. Эта женщина обратилась за помощью к людям, и они пытались ей помочь, но это принесло ей только больше страданий, а не помогло. И я высоко ценю эту женщину, потому что по закону, из-за кровотечения она не должна была появляться на людях. Закон запрещал людям с кровотечением находиться в обществе во избежание заражения. Ей нельзя было выходить. Но она решила, мне все равно, что я была такой 12 лет, я не хочу дальше быть такой. И она встала и вышла из дома и пошла туда, где была помощь. Какая помощь? Иисус был среди людей, и она нашла его. Найдите место, где есть помощь. Подобные программы приносят помощь, проповедуемое Слово, подобное послание приносит помощь. Если с вами что-то происходит уже долгое время, это не значит, что все так и должно продолжаться. Неважно, сколько лет это длится. Вы скажете, Ну, пастор Нэнси, я столько раз ошибался, ну и что? Поэтому вам и нужен Спаситель, и Он у вас есть. А дьявол пытается задавить вас, говоря, что за свои ошибки вы должны пережить какую-то степень поражения. Послушайте, у вас есть Спаситель, который искупил вас от поражения. И вы можете жить в свободе, быть свободными. И я верю в вашу свободу. Вы спросите, «Как мне войти в нее?» Хотя вы еще не чувствуете себя нормально, и чувствуете и слышите неправильные вещи, начните говорить, «Слава Богу, я свободен! Слава Богу, я свободен сейчас! Прямо сейчас!» Вот что делает Вера. Она не говорит о том, что у нее есть. Она говорит о том, куда она направляется. Вера говорит не о проблеме, не о симптомах или трудностях. Она говорит об ответе. Так назовите себя свободными Прямо сейчас.